Сейчас все чаще и чаще можно услышать термин «автоматическая воронка продаж». Что же это такое? Это принцип построения системы продаж таким образом, когда и генерация входящего потока, и сам процесс продажи происходят в автоматизированном режиме. Поясню. Для этого вы сначала настраиваете систему привлечения клиентов через интернет разрабатываете и запускаете одно, одностраничный сайт или посадочную страницу, куда привлекаете посетителей через различные типы интернет-рекламы. Контекстную, тизерную, таргетированную, баннерную другие. Задача этого продающего сайта – сконвертировать посетителя в лида. Говоря простым языком, посетитель должен стать потенциальным клиентом, оставив свой контакт для продолжения диалога с вами. Далее, ваша задача – привести этого клиента к сделке. И тут в работу включается система электронной рассылки, которая в автоматическом режиме будет присылать потенциальному клиенту различный контент. Полезный, обучающий, подтверждающий вашу экспертность и надежность, и, конечно, продающий. Эти серии писем готовятся и настраиваются заранее под разные сегменты целевой аудитории, под их разные запросы и потребности. Ну и после того, как клиент совершит первую покупку, он остается в вашей базе. И тут включается в работу другая серия писем, задача которой будет поддерживать лояльность клиента и стимулировать его на дальнейшие покупки. Звучит вроде заманчиво, но насколько это реально? Если вы продаете говорящих хомячков или, например, тренинги, то действительно все довольно просто. И это может функционировать в автоматическом режиме. Человек искал определенный продукт или решение своей проблемы, нашел вас, поверил вам, оставил свой контакт, и ваша система разогревает его и ведет к покупке. В классической автоматической воронке продаж основой автоматизации служит email-маркетинг. А насколько реально это в сложных нишах, например, в недвижимости? Насколько там можно автоматизировать этот процесс? Ведь очевидно, что воронка продаж недвижимости намного сложнее. Ведь, во-первых, это очень дорогой продукт. Во-вторых, крайне важно создать или поддержать высочайший уровень доверия клиента. И в-третьих, это очень долгий срок принятия решения и довольно низкая транзакционность бизнеса. С одной стороны, это сильно усложняет задачу. Но с другой стороны, именно по этим причинам крайне важно выстроить управляемую систему продаж строительной компании, автоматизировав максимальное количество элементов этой системы. Очевидно, что в случае с недвижимостью, в частности в системе продаж строительной компании, внедрение интернет-лидогенерации и email-маркетинга будет уже недостаточно. Здесь уже речь должна идти об управляемой многоуровневой системе привлечения клиентов и сбора их контактов, включая и комплексный интернет-маркетинг, и классические каналы, и их тесная интеграция между собой. И это лишь первый блок системы продаж. Его задача – отработать весь входящий поток с максимальной конверсией. Здесь мы используем максимальное количество инструментов интернет-маркетинга. Инструменты увеличения конверсии, это онлайн-мессенджеры, системы быстрого обратного звонка, поп-ап-окна, системы идентификации пользователей, динамический ретаргетинг, ремаркетинг и многое другое. А что касается офлайн-каналов, и традиционных, и нестандартных, тут мы также принципиально меняем подход. Все контакты потенциальных клиентов должны также максимально быстро попадать в автоматизированную воронку продаж. А это уже задача второго блока. Вторым блоком является система первичной обработки и фиксации клиентов и их контактных данных. Задача этого этапа не пропустить ни одного лида, то есть клиента, проявившего интерес к вашему продукту, и запустить его в третий блок. Основные инструменты второго блока это CRM, система с прописанной воронкой продаж под ваш бизнес, интегрированная в нее IP-телефония и электронная квартира Грамма. Третий блок это система управляемой продажи, система автоматизированных касаний, система комплексных коммуникаций с клиентами, задача которой удерживать фокус внимания клиента весь длительный цикл принятия решения о сделке и вести его к сделке а после заключения сделки поддерживать лояльность клиента и стимулировать его рекомендации. Этот блок включает в себя email-маркетинг, SMS-маркетинг, видеомаркетинг, контент-маркетинг, различные сервисы дистанционной коммуникации с клиентами. Это Перископ, YouTube, вебинары, виртуальные экскурсии и, конечно же, также CRM-система. Причем большая часть этих сервисов может работать в автоматическом режиме без участия менеджеров отдела продаж. Но при этом как раз в сфере недвижимости огромную роль во внедрении управляемой системы продаж играет именно персонал отдела продаж. И основная работа, основная сложность во внедрении состоит именно в этом, в работе с персоналом отдела продаж строительной компании. Это управление персоналом, это внедрение идеологии, это эффективная система найма и введения в должность, это построение эффективной системы мотивации и контроля, это регламентация всех бизнес-процессов и коммуникации с клиентами. И, конечно же, это обучение. Обучение и аттестация. Используя опыт внедрения лучших методик и свой практический опыт, мы разработали авторскую систему тестирования персонала строительных компаний. Мы проводим тестирование по четырем блокам. Это тест и интервью на профессиональные знания и навыки в сфере недвижимости. Это тест на личностные качества. Это тест и интервью на эффективность, это желание и способность достигать результата. И четвертый блок – это тест на мотивационные основания, То, что на самом деле мотивирует конкретного, каждого конкретного сотрудника на достижение результата. Тестирование мы используем как прием, при приеме на работу, так и для текущей оценки персонала. Это позволяет как набирать лучших сотрудников на, к нам на работу, так и оценивать их эффективность и повышать их эффективность в процессе работы. Таким образом, главное отличие нашей системы от классической автоворонки – это именно комплекс подсистем, тесная интеграция их между собой, тесная интеграция офлайн и онлайн каналов, кастомизированная CRM-система. Тщательная регламентация отдела продаж. Мы назвали это экосистемой управляемых продаж недвижимости. В наших консалтинговых проектах со строительными компаниями внедрение этой системы стало уже базовой необходимостью. Сейчас уже недостаточно, как раньше, внедрить несколько новых фишек или методик для получения результата. Самое главное для закрепления его в вашем бизнесе. Наша задача – внедрить именно систему которая продолжит работу и после завершения нашего проекта, с возможностью дополнения ее новыми элементами или подсистемами, не привязанную к конкретным сотрудникам, систему, которая продолжит работать на вас, органично встроенная в ваш бизнес.